Ну так вот, ребята, распространить всем. Сейчас посмотрели ролик в интернете, решили проверить. Вот пять озер, с которым меня охуярило, трясло. Вот посмотрите мне сколько. Вот. Это было недели три, там, четыре назад. Деревенька. Тоже пол бутылочки. Наливаем. Проверка с марганцовкой. Пять озер налили, налили деревенечку налили. Вот добавляем. Вот супруга делает марганцовку. Добавляем пять озер. Добавляем деревеньку. Одно и то же количество. Перемешиваем. Это про то, что что мы пьем. Если водка качественная, не должна поменять цвет. Должен остаться цвет марганцовки. Смотрим. Цвет здесь. Цвет здесь. Вроде бы все то же самое. Смотрим реакцию. Смотрим реакцию на 5 озер. Смотрим. Смотрите, вся марганцовка пошла вниз. Водка позеленела. Это суррогат. Смотрите, что с ней случилось. Камушками какими-то сложилась марганцовка. Вот поэтому нас охуярит и трясет. А, делайте выводы. Магазин «Пятерочка» и «Бристоль». А, деревенька. Нет никакой рекламы. Просто вот для интереса. Для рекламы. Не, не для, для какой рекламы. Просто попробовали блядь, сделать эксперимент. Смотрите разницу. 5 озер? Деревенька. Пересмотрите ролик. Можете распространить и рассказать всем друзьям, что происходит и почему нам хуёво на утро. Почему пытаемся похмелиться там и все, что далее, блядь, происходит, нахуй. Это жопа с нами. Уничтожаем себя сами, блядь.